Виталий, приветствую тебя. Наша традиционная встреча, обсуждаем рынки. Важно это делать сейчас, потому что эта неделя перегружена буквально на фундаментальные события. Это заседание ФРС. Завтра, собственно, его итоги будут подведены в четверг заседание Европейского Центрального Банка. И в пятницу, чтобы прям совсем скучно не было, еще и нон-фармы, которые точно не заставят никого скучать своей волатильностью, потому что этот отчет всегда провоцирует повышенное движение, а сейчас э, статистика такого масштаба, она, конечно же, будет влиять на мысли трейдеров относительно того, что дальше будет делать ФРС с ключевой процентной ставкой, да и вообще, что будет происходить с монетарной политикой. Эта неделя, конечно же, э, буквально, ну мы видим то, что волатильность уже значительная, золото летает по 20-30 долларов. Но это все еще э, цветочки, ягодки впереди, поэтому я уверен, ты присоединишься. Прежде всего, первая, вторая, третья, четвертая, пятая рекомендация – это контролировать риски. Обязательно. Сейчас это как никогда важно. Стоп-лосс, обязательно низкое плечо по совокупности всех сделок. Мы с Виталием... Стараемся вам подсказать, конечно же, наиболее приоритетные и вероятные направление движения, но все-таки вы должны понимать, что до конца всего мы знать не можем. Рынок может повести себя совершенно иначе. Я сегодня предлагаю посмотреть на следующий инструмент. Ну, собственно, со своей стороны это сделаю. Ты, как правило, охватываешь еще большее количество активов. За это конечно же, огромное спасибо. Я сегодня сфокусируюсь на индексе доллара. Европейской валюте еще пару слов скажу про золото. Можно прямо раз демонстрация экрана индекс доллара. Индекс доллара, текущие котировки 101.75. На наших с тобой прошлых эфирах я комментировал, что отношусь к трейдерам, которые считают, что индекс доллара скорее пойдет вниз, нежели чем вверх, потому что даже если будет повышена процентная ставка, вероятность этого 90% практически сейчас, то есть можно сказать, что это фактически уже принято решение. Об этом решении говорят уже очень долгое время. То есть около месяца все закладываются под то, что еще один шаг будет, ставка разгонит в итоге до 0,25%. Поэтому мое субъективное мнение, что доллар – на самом факте повышения процентной ставки уже для себя извлечь ничего не сможет. Позитивного, мощного, хорошего и восстановительного. Теперь, что касается пресс-конференции, которая состоится после этого, здесь я рассчитываю на то, что Руководство американского регулятора будет э, щедрым на э, все-таки комментарии, которые можно будет э, интерпретировать как первые сигналы будущего смягчения монетарной политики. Достаточно просто сказать, что текущее повышение ставки последнее, или э, то, что в текущих экономических условиях из-за снижения инфляции э, объективно даже уже завершить текущий э, цикл ужесточения монетарной политики. И если потребуется, то, там, например, либо в конце этого года, либо в начале следующего уже начать как бы идти э, другу, по другому пути, по пути э, снижения ключевой процентной ставки. Дополнительные индикаторы того, что инфляция снижается, буквально в пятницу был отчет по индексу расходов на личное потребление, PC, многие считают, что это как бы индикатор, который имеет большее значение для резерва в констатации факта того, что происходит с инфляцией. Так вот, индекс PC снизился с 3,7 до 4,6%, я сегодня на своем брифинге об этом также рассказывал, считаю, что эта статистика может быть еще одним аргументом в пользу того, чтобы Федеризер успокоился и оставил ставку вот на уровне 5.25, на котором она может оказаться по итогам завтрашнего заседания. Честно говоря, если вот все будет так, как я отметил, индекс доллара может завершить эту неделю ниже 100 пунктов. У нас с тобой будет возможность встретиться уже в следующий, следующий вторник уже после всех вот этих событий и ФРС, и ЕЦБ, и Нонфармов, надеюсь то, что у меня как продавца доллара будет возможность комментировать то, что произошло с долларом, и говорить о том, что реализовался, реализовался тот сценарий, который виделся наиболее вероятным, то есть слабости курса американской валюты. Я, честно говоря, Виталий, ну прям не вижу каких-либо причин для серьезного роста, потому что мне кажется, маловероятным, что ФРС после повышения ставки сделает заявление о том, что ставки будут расти и дальше. И еще менее вероятный сценарий того, что ФРС может осмелиться на более агрессивное повышение процентной ставки, чем 25 базисных пунктов. Но, может быть, у тебя другая точка зрения, поэтому, конечно же, будет интересно послушать. Евро – инструмент, который коррелирует с динамикой индекса доллара по европейской валюте. Я считаю, что с точки зрения фундаментального фона евро э, должен котироваться выше отметки 1.10. Я жду заседания Цб в этот четверг, что ставку повысит, причем... Считаю, что ее могут повысить даже на 50 байсных пунктов. Сегодня, в 9.00 по GMT, выйдет отчет по инфляции. Апрельский интересно будет посмотреть на базовый индекс потребительских цен, потому что он сейчас остается на высоком уровне, практически втрое, превышая целевой ориентир ЕЦБ 2 процента. Фактическая цифра 5,7%. Если будет какой-то сюрприз, сегодня отчет, например, мы увидим значение 5,8 процента по индексу потребительских цен базовой инфляции, то это, конечно же, статистика, которая еще больше убедит ЦБ агрессивно действовать в плане ужесточения национальной монетарной политики. Тоже, как и в ситуации с долларом, думаю, что евро маловероятно пойдет вниз при вот текущем маслом фоне и, скорее всего, обосновается на новых локальных максимумах. И что касается золота, текущей котировки 1983 доллара за тройскую унцию в коридоре уже общем-то, не одну неделю. Волатильность в рамках одной торговой сессии, друзья, вы сами видите, золото может легко восстановиться до 2000, потом откатиться к ценам открытия торговой сессии. И вот этот диапазон 20-25 долларов держится уже. Я полагаю, что золото все же обновить локальные максимумы, придерживаясь такого же сценария, как и раньше, то, что этот инструмент закрепится выше 2000 в психологической планке, так же, как и ожидаю, в отношении евро-доллара закрепления выше уровня 1.10. Цели по золоту 2050 – это как ближайшая такая среднесрочная остановка. Для того, чтобы золото смогло выйти к этим уровням, достаточно... Увидите слабость доллара на том фундаменте, который я уже озвучил. И дополнительно я рекомендую смотреть на рыночный сантимент по золоту, который буквально перед началом завтрашнего заседания, перед итогами точнее, может дополнительно подсветить как бы, причину, по которой конкретно можно будет действовать по рынку драгоценных металлов. Думаю, что толпа все же останется на стороне продавцов и будем действовать против толпы. Так, Виталий, слово тебе. Так, так привет. Угу. Так, приветствую всех. Ну, сейчас выскажу свое мнение. У меня мнение изменилось по рынку, да? То есть, в принципе, мы с тобой практически там месяц или два шли в ногу, да, Работали на снижение доллара, mm -hmm. на рост евро, на рост золота. Но на прошлой неделе я изменил свое мнение по рынку. то есть Я сейчас работаю на рост доллара и на снижение золота. Так, давайте сделаю демонстрацию, перейду конкретно графиком. Детальный анализ по золоту среднесрочный и долгосрочный я у себя на YouTube-канале. Кому интересно, вот, вот среднесрочный прогноз по доллару. Я здесь детально разбирал, как я вижу там на ближайшие месяц-два, как я вижу там на полгода-год. Можете посмотреть, да, ну и там по, по другие обзорчики по нефти по рынку криптовалют. Я сегодня вкратце скажу свое мнение, но здесь более детальные разборы, можете посмотреть. Ну, Давайте конкретно перейдем к индексу доллара. На прошлой неделе где-то в этом диапазоне, где-то в районе 101 плюс-минус, я перевернулся на покупку по индексу доллара. Считаю, что у нас доллар в ближайшее время будет расти. И этот рост может быть как какой-то краткосрочный, где-то в район 103-103,5. Да? Это первые цели, и не исключаю более сильное укрепление доллара в район 105. 8, вот, э, максимум марта и э, какой-то прокол выше этого уровня. И уже дальше э, мы будем видеть ослабление доллара до уровня там, 100 и ниже, там до уровня даже 95 пунктов. Э, это какое такое мне мнение по данному инструменту. Здесь причины, какие я вижу. Возможно, у нас э, здесь образовался импульс в, во втором скажем, в середине апреля, который сигнализирует о смене э, нисходящей тенденции по данному инструменту. Плюс, э, если смотреть на дневном там фрейме, индикаторы э, на дневном у нас дивергенция, но она, в принципе, локально уже немножко отработалась, и на недельном там фрейме, вот у нас, если вот так посмотреть, э, вот эти два минимума, то есть у нас получается э, в текущем месяце, ну, точнее, в апреле, да, у нас уже май, были новые минимумы в текущем году, и если посмотреть на индикаторы C то у нас не было обновления предыдущих минимумов, то есть этот тренд, он, скажем, как бы на последнем на, скажем, на последних силах двигался вниз. Поэтому это как дополнительно обязательно используйте стоп-лоссы. Да? то есть мы можем как с текущих расти. Я покупал где-то, советовал в своих обзорах покупать где-то вот в данном диапазоне. Могут еще там сегодня-завтра какую-то шпильку кинуть там, в район 101. Да? Отмена сценария ⁇ это когда мы будем обновлять минимум апреля. Если мы это уже поломаем, то дальше я уже буду посмотреть по факту новый сигнал, какой уже будет формироваться. Поэтому пока у меня такое мнение по данному инструменту. С, с фундаментальной точки зрения, ну, пока такой, скажем, акцент на вот эту процентную ставку, он какой-то смешанный. Среди аналитиков нету такого, какого-то бурного обсуждения. Больше все там обсуждают банкротство банков, там фондовые рынки падают один день, потом на следующий день выходят хорошие отчеты по Фейсбуку, по, по, по другим компаниям, да, все растет, ну, больше акцент туда. Что-то по ставке слабенько Что нового еще добавлю? Фунт, доллар. Я бы на этот инструмент также обратил внимание. У нас получается, здесь я бы посмотрел, как сегодня день закроется. Если мы все-таки сегодня закроемся, скажем, таким пин-баром, как бы, возможно, еще сегодня будет какой-то рост локальный, и закроемся пин-баром, ниже уровня 1.2525, то возможно здесь образуется ложный пробой. Он как бы образовался, но еще нужно подтверждение. То возможно работать на снижение данного инструмента. Здесь тоже не исключаю вариант сильного коррекционного движения вниз по паре фунт-доллар. Ну такие первые локальные цели это 123 с половиной. вот эти минимумы апреля и дальше будем двигаться в район 1.18. Вот если реализуется тот вариант, который я говорил по индексу доллара, такой сильный коррекционный рост, да? и возможно будут здесь сильное снижение. Обязательно стоп-лосса ставить за максимум, да, потому что если мы дальше будем обновлять, нужно фиксироваться, так как здесь мощные тренды, что по фунт-доллару, что по индексу доллара, да по золоту да по золоту аналогично где-то вот раньше мы с тобой покупали практически последние там два месяца ну до этого покупали и я перевернулся так как вижу что здесь вот мы вот здесь где-то покупали с тобой в последнее время и оно как-то не идет не идет и все время скидывают и я перевернулся здесь в шорт где-то в районе 2000 долларов, и поэтому пока мы находимся ниже 2010, ну вот этого уровня сопротивления, до да, 2010, я бы набирал шорт, шорт этот коррекционный, да, какая-то коррекция будет небольшая или сильно глубокая, если учитывать, что индекс доллара будет сильно корректироваться, так как я ожидаю, да, по факту уже посмотрим, возможно, я и ошибаюсь. Поэтому, Рекомендации мои на шорт по этому инструменту. Возможно, я думаю, что сегодня как... навряд ли оно будет идти вниз. Возможно, еще как-то подкорректируется в район 2000 плюс-минус. Не оттуда где-то набирать шорт. Кто торгует серебро, здесь аналогичная картинка. Образовался аналогично, как вот по золоту вот этот импульс. Вот этот импульс. И сейчас накопление и движение вниз. Аналогично по серебру. Вот импульс, накопление, здесь уровень сопротивления ключевой, это 25,4. Вот вчера был такой сюрприз, конечно, по серебру так повыносили. То есть, э, хорошо собрали стоп-лоссы. Я думаю, что серебро тоже будет корректироваться э, в район где-то 23, там плюс-минус. Э, это для тех, кто торгует серебро. Ну и плюс э, могу добавить еще э, по рынку криптовалют. Допустим, там эфир. Мне кажется, что данные инструменты идут на коррекцию. То есть они, она уже образовалась. И вот это накопление, которое здесь происходит, ниже, так скажем, 1950. Я думаю, что они будут более сильно давить эфир и биткоин. И мы скорректируемся где-то в район 1700-1600. Это какие-то ближайшие цели. Потом, если посмотрим же по факту, что нарисуется, это будет коррекция или это будет там, более сильное глубокое снижение. Поэтому набираем шорт по данному инструменту. Все, что ниже 1950, вот этих максимумов локальных, я бы здесь работал в шорт. Ну и биткоин аналогично, такой более сложный здесь. Ключевой уровень здесь 3000. Видно, что от него в конце текущего месяца хорошо оттолкнулись. Я думаю, что мы, возможно, немножко чуть-чуть подрастем, еще там до ФРС, и дальше будет биткоин давить в район 25 тысяч, возможно, ниже. Ну и обязательно сохранять риски, так как здесь сильные тренды по всем активам, которые я назвал, что индекс доллара, что золото, что серебро, что биткоин, что эфир. Мы сейчас находимся в восходящих трендах, и uh -huh. обязательно использовать риск э, стоп-лоссы, так как могут пробить вот эти уровни, которые я назвал, и там лететь, э, скажем, очень долго, как бывает, да, инструменты улетают. Но пока у меня мнение на снижение. Еще такое сегодня читал комментарий, что вот кризис, ну, вот этот э, уже купил GP Morgan, я не знаю, там, на каком этапе покупка First э, этого банка, который банкротился, и говорят, ну, уже кризис закончился, в биткоин уже укладываться не будут, биткоин будет падать, потому что биткоин – это такой защитный актив. То есть, Ну, реально он, в принципе, показывал рост, да, вот эти проблемы, когда начались, получается, в марте, да, вот здесь, когда начались вот эти проблемы с банками в США, то реально биткоин рос. Вот здесь рос, потом вот здесь он рос, и вот здесь даже на прошлой неделе, когда… Вот когда там четверг, или когда э, была проблема с этим банком, да, снова э, пошли слухи, и он снова вырос. Поэтому, ну, как-то бегут, наверное, в, в данный инструмент. Посмотрим, как оно будет в долгосрочной перспективе. Угу. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, за рынок криптовалюты. Следим, ждем. Развязка уже близка. Завтра ФРС, в четверг, ЕЦБ, в пятницу, нонфармы. Во вторник будем. Разгребать, разбирать все, что вот наговорят руководители этих крупнейших денежных ведомств. Поэтому обязательно всех вас друзья, ждем. Опять же, несмотря на то, что эфир в записи, но все равно не забывайте, что контент сразу же попадает на YouTube после того, как мы заканчиваем трансляцию. То есть информация актуальна. Виталий, еще раз тебе большое спасибо. Хороший тебе недели ее завершение торговли если будешь работать по факту этих важных событий и хороших выходных пока, ну, пока.